Итак, друзья, я приветствую всех вас на канале CoinAs. Сегодня я хочу вам показать несколько монет, которые прислал сегодня мне мой подписчик. Здесь последним из монет я покажу монету, которую в последнее время просит меня показать. Это монета. Вот эта монета Дзантии. Про эту монету я с вами поговорю в конце этого видео. Друзья, как знают, мои подписчики, сейчас идет разработка моего мобильного приложения CoinAs, Через три дня она открывается, осталось очень мало. Многие наши подписчики знают, некоторые первые 100, которых я просил, они выслали мне свои email адреса сейчас идет разработка сайта друзья по, по одному покажу так потом дальше я все по одному буду показывать но я не хочу отнимать время у многих потому как этот канал смотрят нумизматы люди которые собирают коллекцию монет наш канал мой канал относится только к монетам здесь можно найти монеты любого и любой страны сейчас у меня как вы знаете как знают мои подписчики идет разработку мобильного приложения Я открываю мобильное приложение на котором любой из вас смотрящий сейчас это видео сможет зайти зарегистрироваться выставить свои монеты на продажу если он хочет продать узнать информацию о своей монете так друзья я опять же хочу повторить всем моим подписчикам которые просят меня сказать цену монеты я прошу этих подписчиков понять что цена монеты зависит во первых от состояния монеты от года выпуска сколько этих монет было выпущено в этом году и для новичков я хочу подтвердить, что открывается приложение, и в этом приложении будут онлайн-администраторы, которые будут отвечать на все ва ваши вопросы, которые вас интересуют. То есть, если у вас монета, вы не знаете цену своей монеты, они вам помогут. Видео, когда откроется мобильное приложение, я выставлю. А сейчас, в данный момент, те, кто хочет... Зарегистрироваться бесплатно, выставить свои монеты на продажу, могут перейти по ссылке под этим видео на мой веб-сайт, зарегистрироваться там, выставить свою монету на продажу. Люди будут видеть ваши монеты, будут знать, что у вас есть эта монета. Там будет виден номер. Опять же прошу моих подписчиков и платных подписчиков и дорогих мне подписчиков, которые все это время меня поддерживали. Наше сообщество уже стало больше 72 тысяч. Всем вам большое спасибо. Друзья, и последняя монета, которую я вам сейчас показываю, это монета Византийской империи, которую я обещал показать. Многие просят меня, мои подписчики, чтобы я еще раз ее показал. У меня в коллекции существует несколько монет, которые... Являются в единственном экземпляре, я их не продаю, только показываются. Друзья, которые нумизматы, живут со мной в одной стране, могут эту монету видеть и в реале. Сейчас я показываю эту монету. Такую монету, друзья, вы не увидите ни в одном видео на YouTube, в Google. Такую монету невозможно найти. Этой монете более 2500 лет. Друзья, вот то, что я сейчас держу в руках, история этой монеты более 2500 лет. Так, монета как вы видите простите очень красивая так друзья всем большое спасибо мне очень приятно что вы меня поддерживаете для тех моих подписчиков которые ждут открытия мобильного приложения я скажу что осталось очень мало всего лишь три дня мобильное приложение открывается сейчас идет мои друзья разработчики они работают сейчас скоро открывается Всем большое спасибо, друзья. Не забывайте подписаться, гости нашего канала. До свидания.